Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем проходить сюжет в Emperion Galactic Survival версии 1.6. Всем приятного просмотра. Я уже направляюсь на, контроль, на Control Station, где у нас находится минное поле, там у нас стоит тот кораблик, который я хочу захватить. Я произвел некоторые запасы блоков, которые мне нужны были. К сожалению, я не смог сделать в достаточном количестве большие генераторы, потому что на них нужны магнитные сердечники, на которых у меня уже начался дефицит. Также расширитель сделал, кабину, кабина тоже довольно дорогая получилась, ядро, потому что я ядро там разобрал. И из оружия я вот сделал себе ракетницу и немножко ракет с собой взял. Мне в комментариях задавали вопрос, действительно ли э, торговая орбитальная станция принадлежит полярисам и нет, не принадлежит. Она принадлежит фракции свободных колонистов, она не полярисов. Так, давайте будем уже э, стыковаться с кораблем. Надеюсь, что сейчас, когда я установлю все запчасти, хватит э, мощности, чтобы улететь отсюда. Я забрал весь пентоксид, который у меня там был. Это 43 штучки осталось. Так, это... Давайте отключим двигателя. Ну, в целом, пускаю, все работает теперь. Так. Значит, поставим обратно ядро. Я его снимал, чтобы не дай бог кто не прилетел и не побил корабль. Теперь расширитель. Вот так и ставим. Я думаю, здесь он мешаться не станет. Что у нас теперь? 500 тысяч. Нормально. Пойдет. Теперь давайте установим все вот это. Кабина у меня была где-то с той стороны. Я думаю, что проще будет облететь снаружи. Потому что здесь лабиринты, я особо не бегал еще по кораблю. Так, какие здесь есть кабины. Думаю, пускай будет вот так. Кабина есть. Так, кораблик уже зеленым светится. Теперь нужно расставить генераторы. Я надеюсь, что этих генераторов хватит. Тоже пока буду захламлять вот эту часть корабля. Так, раз, два, три... и 5. Так, по у нас на этом корабле что? А ну, а ну давай. Гравитации здесь нет, я ее убрал. А ну. Топлива здесь очень мало. Давайте включим двигателя. А, корабль двигается. Естественно, пентоксида здесь нету. Так, э, Destroyed Vessel. Так, даже пускай... Давайте пентоксид весь заберем. Малый destroyed vessel, пентоксидный бак. Надеюсь, этого пентоксида хватит, чтобы корабли доставить домой. Давайте тогда... Сейчас я его доставлю. Там я его, скажем так, отремонтирую. Да, эта решетка немножко мешает Этот корабль отремонтирую и будем уже забирать все ресурсы с той с того Ильмаринена, которые там были И посмотрим, может я его немножко даже поразбираю Там много двигателей должно быть Я надеюсь, что смогу их снять Я уже над планетой, надеюсь, что я смогу этот корабль посадить Вроде бы летает он довольно легко и давайте проверим. Да, тормозит он хорошо. Так, куда мы садимся? Он портативный конструктор. Возможно, мне придется там еще деревьев расчищать, территорию, чтобы этот корабль там нормально сел. И скорее всего я эту базу, которую я здесь построил, разберу. И в ближайшее время перееду где-то в космос. На орбиту какой-нибудь планеты. Так, а по-моему здесь даже места хватит. М -м, скорее всего даже не хватит. Ай. Ай. Это я что, деревья ломаю? Так, отключаем это все дело. Давайте посмотрим, что у нас здесь получилось. Даже вот как-то... Хм, тяжело отсюда уже выбраться. Оп, упал. Так, движки очень такие больно бьются здесь. Так, давайте посмотрим, не поломал ли я каких деревьев. Потому что из недавних обновлений деревья, если в них врезаться, они ломаются. Да, большой корабль. И скорее всего, я даже не представляю сколько мне времени нужно будет, чтобы его восстановить. И сейчас я хочу из него выгрузить те двигателя лишние, которые я поснимал. Нужно будет этот кораблик, это парящее судно полностью разобрать. Так, уже кушать хочу. Посмотрим, что там можно будет. Ну, давайте выгрузим все. А, я корабль отключил. Нет. Да, здесь очень много всяких контейнеров. И по факту сейчас здесь не найдешь то, что нужно. Так, он в борту у нас есть дыра. Отеч. Так, этот корабль пускай работает. Так, скорее всего я его отключу. А, он даже выключен. Это хорошо. Где-то здесь в контейнерах должны быть детали, которые я снимал с корабля перебросим их на базу в контроллер так, два ускорителя еще есть а, смотрите, уже забито ну ладно, друзья, я сейчас за кадром проведу ремонтные работы самая главная задача, которая будет это расчистить от э, хлама этот корабль и загерметизировать корпус я думаю, что это на данный момент самое главное, чтобы я сюда мог запустить себе кислород и спокойно себе эх, летать на этом корабле. Вот такой у меня получился корабль. Вот эти боковые все штуки я срезал, немножко переделал боковушки, добавил дополнительные комнаты, куда я могу установить какие-то там... Не знаю, устройство И внизу я поставил Вот такую вот Такой вот посадочный трап Очень хорошая вещь Здесь Также немножко расчистил Добавил несколько Скажем так Модулей Контейнеров Боеприпасы, руда и обычные контейнеры Здесь у нас э, шкаф амуниции, кислород э, и подобные вещи. Здесь я поставил даже душик, кроватку на всякие пожарные. Здесь РСУшки. РСУшки, ведь правильно? Да. РСУ. Э, на этой стороне у меня генераторы. Давай. Генераторы, баки... ЦПУшка и подобные штуки. Кстати, здесь корабль получился не герметичным, потому что у него идут такие стыки негерметичные. Возможно, в будущем я как-нибудь попытаюсь решить эту проблему. Здесь либо построю какие-то герметичные отсеки, которые будут автоматически заполняться кислородом. А вот этот ангар будет, к примеру, негерметичным. Либо же я этот корабль полностью разберу и построю с нуля. Ну, здесь я ничего особо не переделывал. Немножко я застеклил. Некоторые вот такие блоки, вот, которые темные, я не смог перевернуть. Как-то не особо получилось и здесь, оказывается, было поле для посадки я его, наверное, отсюда уберу оно здесь особо не нужно холодильники столики и здесь у нас варп ну, и комната, где у нас размещены все контейнеры кораблик летает но сейчас беда с тем, что у меня нету в достаточном количестве топлива Покупать я его особо не хочу. Так, Кораблик уже летает, я его проверял. Что сейчас мне нужно сделать, так это поставить на него какое-то вооружение. Ну и добыть для него топливо. Добывать топливо я думаю с помощью парящего судна, на который поставим резак. С помощью которого будем пилить дерево. Так. Изначально нужно этот резак построить. Так, для парящего судна, я надеюсь, у меня все есть. Я, кстати, то парящее судно, которое у меня было, я его разобрал. Так. Это стандартные. Я хочу поставить помощнее. Давайте откроем, что у нас там есть. М -м так, парящее судно... Ну, в целом можно открывать все. Так, вот это обязательно. Пулеметы, турели. РСУ. Ускорители. Пускай будет. Вот так. Сборочный модуль. Это обязательно. Так, кабины есть, топорели трапы есть. Ну, пожалуй, еще и детектор поставим. Хорошо, и так Ну, впрочем, их Кстати, топливные ячейки можно сделать Экстрактор можно поставить, эмиттеры силового поля Кстати, по поводу экстрактора, у меня ведь все для него есть Так, где тот экстрактор? Вот как раз можно будет поставить экстрактор куда-то там на Прометий. Так. Прометий можно будет себе спокойно добывать. А уже практически сделался. Можно даже какие-то топливные ячейки поначалу поставить. 6 штучек, потому что топлива у меня уже практически нету. Для парящего судна давайте поставим, ну пускай, раз, два, три двигателя парения таких, получается 3-4 двигателя малых, я думаю мне с головой хватит, кабину бронированную я смысла брать не, не вижу. Малый генератор. Пускай. Топливный бак. Так, кислородная станция. Э Детектор. Так, по-моему, еще нужно сделать основу. Итак. Беспроводное соединять, думаю, мне не нужно. Руда. Давайте штук, может быть, 10 расширителей. Генератор, топливный бак есть. Ускорители есть. Ну, давайте три посадочные опоры, я думаю, мне хватит. И одну РСУшку. Я поставлю еще около сотни стальных блоков, Все равно корпус из чего-то делать-то нужно. И давайте будем потихоньку собирать наше парящее судно. О, 12 энергоячеек, это очень даже хорошо. Я их заберу, пожалуй, сейчас. Так, здесь э, пусто. Это что, топливо закончилось? Так, сто процентов, пускай работает. Да, как видите, у меня довольно такие неплохие проблемы с топливом. Так, малое судно, база, контейнер, стальные блоки, основа парящего судна. Ну. Кто здесь уже ползает. А ну. Так, добыча есть. Эй, дай мне с тебя лут собрать. Ну ладно. Так. Вперед, значит, здесь. Талон минус 99 репутации. Я не думаю, что это критично. Так, кабину. Я думаю сделать открытую кабину. А что, если даже вот так срезать? Поставить сюда вот так открытую кабину. И сейчас нужно поднять всю эту конструкцию, чтобы поставить вот эти двигателя. Так, малый топливный бак, малый генератор, РСУ, посадочные отпоры. Так, значит это у нас... то что это? А ну. Это, скорее всего, топливный бак. Пускай будет за спиной. Потом поставим куда-то РСУ. Нет, не хочешь? А почему? Хм, я блок сюда не могу поставить. А пиши, что могу. Могу. А нет, не могу все же. Так, топливный бак. И получается, можно еще здесь немножко вот так расширить. Как раз здесь будут расширители контейнеров. Надеюсь, он сможет взлететь. Ну и пока давайте поставлю два двигателя, чтобы можно было его попробовать поднять топливный бак вот так а, сразу на 100% заполнило а ну ай-яй-яй-яй-яй уже куда-то полетели ну не зря же я ускорители брал, верно? Так, где это эти ускорители? Так, значит, по одному ускорителю по бокам. Потом, наверное, я их как-нибудь перетяну куда-то. И еще один ускоритель нужен нам вперед, чтобы смотрел. Думаю, вот так пойдет. А ну. Ну, потихоньку крутимся. Да, не помешало бы сюда еще какой-то фонарь поставить. И, возможно, еще подняться повыше. Вот как раз я под парящим судном Давайте Ну где-то Здесь можно поставить Это мы срежем Поставим под низом Возможно даже еще Немножко расширю кстати, давайте сразу я намечу место, куда я буду ставить ускорители, я не хочу, чтобы они так стояли Так, поставим один сюда Один сюда Ладно, еще сзади немножко расширим Получается один сюда Так, с ускорителями у нас там что? Контейнер. Так забираем вот это. А куда оно все пошло-то? Б комплект. Наверное, в большое судно. Да, туда и пошло. Значит, вот эти ускорители давайте оставим одно сюда. Одно сюда. Скорее всего, э, шасси можно влепить где-то здесь посередине. Ну, к примеру. А эти шасси только на большой получается. ну На малое судно, не на парящие. А почему оно мне писало, что на парящие? Так что у нас тут ползает. Хм. Так, еще у нас там дол должно было, так, это убираем, э, должен был э, построиться резак, но его скорее всего пока что здесь нету, ну давайте закажем, так, генераторы работают, так, резак я-то открыл, но не поставил на производство. Так, вот парящее судно. Три шасси ставим. РСУ на него, скорее всего, нету. Так, а где же резак? Или я его все же не открыл? Давайте проверим. Так, парящее судно. На него Ну сборочный модуль есть Почему оно его не хочет Почему я его здесь не вижу Это у нас малый конструктор А вот он Сборочный модуль давайте поставим Пока он у нас производится. Я думаю, что стоит поставить контейнеры сюда. Так, детектор. Стыковочные узлы. Так, а куда бы их можно было бы красиво поставить? Ну, я думаю, что один здесь можно поставить. Один здесь. Все равно по идее, я думаю, что оно стыковаться должно. Так, садимся сюда. Давай. Так, это дело есть. Все же фонарь нужно было бы еще поставить. Ладно, фонарь пока не особо критичен. Так, не база Destroyed Vessel. Наши модули. Контроллер контейнеров. Давайте их соберем. Так, 10 штучек, я думаю, что должно немножко хватить. А ну. Ладно. Сделаем это с помощью дрона. Это у нас 6. Ну и по два еще так можно с каждой стороны поставить. Детектор руды. Ну, давайте его сюда поставим. Пускай будет. Это я потом эти ускорители поставлю вот эти вот отверстия. Это я скорее всего сделаю за кадром. так что у нас там по поводу нашего производства так база есть вот инструменты наши так где у нас тут вперед а ну давайте поднимемся немножко на низ я его смогу поставить да, замечательно Вот такой у нас трактор получился Надеюсь, что этот ускоритель Ничего ломать не будет Это ведь не инженеры Да, и все же поставлю фонарь Потому что на улице сейчас темно Он должен произвестись Довольно быстро Вот он Ну и все в целом Наверное, я это возьму куда-то в инвентарь. Так, это пока ставим. Все. Так, влезешь. Да, в лес. Топливо заберем. Нужно найти месторождение прометия, поставить его туда. Потом, возможно, я ресурсов еще насобираю. Так, нет. Ну, пускай обычный будет. Ха. Некрасиво. Некрасиво. Так, а что, если все же убрать вот это? Вот это. Фонарь поставить здесь спереди? Даже можно вот такой. А ускоритель поставить куда-то здесь наперед. Ну, в целом можно будет и два ускорителя поставить. Здесь проблем не будет. Ну. И, скорее всего, здесь у нас будет еще один ускоритель. Ладно. Так, садимся. Можем себе спокойно сканировать. Давайте срежем какое-то дерево. 5 бревна. Так, сколько у нас там? Ну, в целом загруженность нашего контейнера видно. Что меня очень-таки радует. Да, РСУшка бы здесь не помешала Здесь довольно много лесов, которые можно срезать. Слава богу, это не какая-то там пустынная планета, которая была в прошлом нашем сезоне. И здесь можно разгуляться. Ладно, дорогие друзья, сейчас за кадром я уже займусь заготовкой топлива.